Экономист – Экономист – специалист, занимающийся анализом, управлением, прогнозом и планированием денежных потоков, бюджетов, бизнес-планов, контрактов, финансовых показателей, кредитного портфеля, кадровыми вопросами для повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. Профессия может быть освоена слабослышащими, маломобильными осуществляет расчетно-экономическую деятельность предприятий и организаций, аналитическую, научно-исследовательскую деятельность подготовки предложений и мероприятий по реализации проектов. Также ведет организационно-управленческую, учетную, расчетно-финансовую и страховую деятельность. Экономисты работают в финансовых, кредитных и страховых учреждениях, органах государственной и муниципальной власти, академических и ведомственных научно-исследовательских организациях, образовательных организациях различного уровня. Основные обязанности Осуществление анализа экономической эффективности труда организации, составление проекта хозяйственно-финансовой производственной и коммерческой деятельности, выполнение расчетов по материальным, трудовым и финансовым затратам Профессиональные компетенции знания, формы и системы оплаты труда Материального и морального стимулирования Организации бухгалтерского учета на предприятии Владение методами экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия и его подразделений Умение выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций. Медицинские противопоказания. Снижение остроты зрения. Экономист работает в отдельном кабинете или общем офисе. При работе с компьютером для лиц с нарушениями моторики рук может быть использована специальная клавиатура и компьютерная мышь. Экономисты решают широкий спектр задач в организации. Они планируют затраты, анализируют их факт выявляют скрытые резервы организации, в том числе и трудовые. Какие-то распределяют ресурсы, в конечном итоге они анализируют результат деятельности организации. Если сказать коротко в двух словах, то профессия экономиста сводится к тому, чтобы поставить задачу с минимальными затратами, получить максимальную прибыль. Требуется высшее образование, бакалавр.